Друзья, вы на канале samsung просто так ребятки вот она наша интересный c приложение c запускаем мы вот такая вот дева. она встречает сразу тут а что же за приложение интересное приложение музыкальный сервис китайский конечно же тут все на китайском но не спешите отключать этот видос, потому что вы будете удивлены, что этот музыкальный китайский сервис умеет. Допустим, мы с вами пишем здесь DDT. Ну, это группа, так скажем, моей молодости. На русском пишем, не на английском, не на китайском. И у нас всплывает, посмотрите, менюшечка, такое двойное, два независимых окна с песнями данной группы DDT. Все. Что мы делаем? Запускаем, допустим, открываем, ну вот нажали на любую из этих песен, что у нас всплывает, обратите внимание, а всплывает можно скачать вот в таком размере, да, вот bitrate, смотрите, здесь поменьше, здесь побольше, а это уже чтобы прослушать онлайн. Что значит мы с вами делаем? Смотрите, нажимаем, хоп, и загрузочка пошла, все, пошла загрузочка наша, будет грузиться сюда файлик и мы его скачиваем и как говорится спокойненько с вами слушаем все без проблем далее что у нас здесь есть смотрите есть вообще в огромном количестве да ой в смысле битрейди в хорошем битрейди музон пожалуйста он скачивается и потом также мы его с вами сможем легонечко прослушать что еще доступно ребяточки? сейчас я вам расскажу здесь вообще Просто прикольная фишка, которую я не видел ни на одном музыкальном сервисе. А это бесплатный сервис, скачать вы сможете это приложение в описании видео. Нажали и нажимаем нижнюю клавишу, самую нижнюю. Открывается плеер, хлоп, нажали его и ставим на паузу. Ну, сами понимаете, слухать нельзя, но он у меня на, не на паузе, а потому что у меня со мной не поет, так как у меня включен режим без звука. Но включу я сейчас режим Звук чтобы был и кое-что вам продемонстрирую, потому что маленечко мы все-таки сможем прослушать. Так, и теперь смотрите, мы здесь есть слова песен и далее запускается, смотрите, на любом из этих вот, э, как говорится да, как скажем, на этих словах вообще, пожалуйста, вот, с нами память сидит у стола. Смотрите дальше, пожалуйста. Все, перешли сюда. Представляете, теперь сюда. Оп. Это все, что возьму я с собой. Аллилуйя, представьте, вот такая вот. Крутая штучечка и крутое приложение. ребятушки, пожалуйста, скачивайте. И любую музыку, на любой вкус. Давайте еще одну. Музон моей молодости. P.O.D. Да, мы, наверное, сейчас. P.O.D. А группа из США. Они альтернативу.